Дефектоскоп «Кальмар-32 плюс» производства компании «Техновотов». Поставляется как в составе поста диагностического для рельсосварочных предприятий, так и на передвижной платформе для контроля рельсов пути. В данном варианте представлен пост диагностики для рельсосварочного предприятия. Состав в состав дефектоскоп входит вот такая стойка, оборудованной лебедкой, с помощью которой поднимается и опускается сканер на рельс, механизированный сканер с двумя предустановленными датчиками на фазированных решетках, планшет для передачи информации и электронный блок. В комплект дефектоскопа также входит ручной искатель на фазированных решетках, предназначен для выявления дефектов в алюмотермитных и электроконтактных сварных стыках рельсов типа R65, R60, R50. Механизированный сканер представляет собой устройство, с помощью которого перемещаются преобразователи по контуру рельса и дополнительно Происходит перемещение вдоль сварного шва. Переходим к настройке дилетроскопа. Каждый преобразователь состоит из 16, из 16 элементов фазированной решетки. Настройки проводятся в автоматизированном режиме. Здесь можно выбрать тип сварки электроконтакт, алюматермит. Переходим к настройке. Настройка в полуавтоматическом режиме. Устанавливается датчик на, на стандартный образец. Выбирается тип преобразователя, левый или правый. Значит, выявляется отверстие диаметром 6 мм на глубине 44 мм. Определяется опорный уровень чувствительности и устанавливается условная чувствительность, на которой проводится контроль. Аналогично настраиваются все каналы дефектоскопа. В данном случае настройка завершена. В данном рельсе выполнены два искусственных дефекта сверление диаметром 5 мм в шейке и в головке, которые были выявлены при контроле. Для просмотра данных дефектов мы можем использовать основную запись, где при активации будет показано координаты этого дефекта и его условные размеры. И каким углом выявлен данный дефект? Для проведения уточняющего контроля у нас есть ручной искатель. Дефект в головке рельса мы сейчас проверим с помощью ручного искателя. Вот мы перешли в режим ручного искателя. Отводим в сторону наш сканер. Вот дефект, который мы выявили в головке рельса. Вот ручной искатель. Проверяем его настройку перед, перед работой. настраиваем настройка завершена проверяя вот дефект который мы выявили мы можем его посмотреть Посмотреть его условные размеры и координаты, которые здесь обозначены. Вот так проводится ручной контроль с помощью дефектоскопа «Кальмар». Общее время на контроль одного сварного стыка, сваренного электроконтактным способом, уходит порядка трех минут. Для проверки эрмотермитного сварного стыка, Порядка пяти минут. Благодарим за внимание.